Что еще важно понимать? Важно понимать, что очень многое все-таки зависит от мировой финансовой ликвидности, риск ее сокращения, он впервые возник в 2018 году, причиной тому было несколько. Да? То есть, есть Федеральная резервная система США, и согласно закону ФРС, ну, по сути, о Центральном банке Америки, хотя он ну, не является в прямом смысле Центральным банком Америки. А, таково, что таргетирует, да, смотрит, управляет двумя составляющими: это безработица и инфляция. Соответственно, я тоже писал, говорил про это, кто подписан на YouTube на канал Max Capital. Да, то есть, с, когда был на Мальдивах, делал, записывал эти видео и говорил, что безработица а, в Соединенных Штатах Америки сейчас находится на исторически минимальных значениях. Да, то есть, действительно, в истории на таком, на таком значении безработицы никогда не было. Это значит, что, в принципе, у вас все трудоустроены и все получают заработную плату. То есть, если все трудоустроены, все получают заработную плату у вас начинает расти инфляция. И действительно мы видим подтверждение, что если посмотреть на индекс PMI, индекс потребительских цен во всех городских потреблениях, всех товаров, там начиная с 1965 года неуклонно растет и сейчас в настоящий момент составляет 252 пункта, что в переводе на проценты составляет 2,5 процентных пункта. То есть у вас безработица низкая, инфляция высокая. И вам, соответственно, нужно сдержать эту инфляцию, да, потому что иначе она потопит ваш экономический рост. И тогда вы начинаете повышать процентные ставки. И процентные ставки растут, и действительно там 2018 год прошел под эгидой повышения процентных ставок, в Америке было повышение 3 повышения процентных ставок, плюс было очень серьезное сокращение активов на балансе, и мы Увидели, да, то есть, есть такой показатель инверсии кривой доходности двухлетних и десятилетних облигаций, я говорил про нее в рамках антикризисного практикума. Очень крутой показатель, в 100% случаях он работает, то есть, как только инверсия кривой доходности уходит в отрицательную зону, то есть, становится ниже нуля, о чем это говорит, что доходность долгосрочных облигаций сравнивается и даже становится меньше по сравнению с доходностью краткосрочных облигаций. Вот здесь я видел в комментарии, да, что люди говорят, я нахожусь в коротких облигациях. Что значит, что человек находится в коротких облигациях? Человек находится в коротких облигациях в том случае, когда он ждет кризиса. Он ждет кризиса, он ждет проблем в экономике. И он не хочет в длинную вкладываться, да, то есть он не покупает облигации с длительным сроком погашения. То есть ему важно в короткий промежуток времени, там 3, 6, 9 месяцев, не нести никаких рыночных рисков, а непосредственно выйти из облигаций. Да. И поэтому получается, что облигации с длинным выпуском продаются. А облигации с коротким выпуском, соответственно, покупаются. Да? И в этом случае мы имеем инверсию кривой доходности, снижается доходность двух лет, так и уменьшается доходность десятилеток. И что, к чему в конечном счете это приводит? Да? Что люди все ждут кризиса, все находятся в коротких выпусках, и короткие выпуски становятся ну, доходнее, чем длинные выпуски. И всегда, вот посмотрите да, посмотрите на этот график, я его уже приводил, он, наверное, для большинства не является новым. Вот, такой серенький столбец, да, это он показывает период рецессии, рецессии в Соединенных Штатах Америки и можно видеть, что в этот момент как раз таки инверсия увеличивается и опять долгосрочные облигации становятся более доходными, чем краткосрочные. И мы сейчас видим с 2010 года постоянное, постепенное такое сползание вниз. Индикатор очень точный, да, очень точный, потому что, что, почему он точный, да, почему происходит рецессия? Потому что никто не вкладывается на длинный срок. Все выходят из активов и все сидят в коротких облигациях. А государство, в свою очередь, не может взять длинный кредит. И компании не могут взять длинный кредит, потому что никто не покупает. И это, естественно, приводит к кризису. Да, с влагом там, от одного до шести кварталов.